Всем большой привет! На связи Евгений Карташов. Это следующий обучающий ролик о платформе GetCourse, а именно то, как создавать разные тарифы участия, как создавать те самые тарифы, да, то есть когда у вас к вашему продукту идет несколько предложений, у них разная цена, вот как все это настраивается. Начинаем именно с этого. Смотрите, напомню, если вы попали на этот ролик случайно, вы не понимаете, почему мы обсуждаем сейчас тему, связанную с тарифами. Напомню, у нас есть бесплатный курс по платформе Git курс, который я записываю прямо сейчас, где мы последовательно разберем все этапы, все моменты, связанные с настройкой платформы. То есть, если вы хотите заняться продвижением кого-то, либо вы сами являетесь специ... ну, экспертом, и вам нужна платформа для преподавания, для, как сказать, публикации своих материалов для продажи, доступа к ним, то вот этот курс для вас подойдет максимально, как сказать, релевантно, потому что мы с вами уже научились настраивать платформу, создавать страницы, сейчас мы с вами создадим продукт, в следующих роликах мы с вами создадим сам тренинг, да, чтобы студенты после оплаты могли в него попасть, и серии писем, и тем самым мы замкнем полностью всю эту инфосистему, и у вас будет полностью рабочий информационный проект. А как подключиться к этому обучению? Все на самом деле просто, под роликом вы видите ссылку Ссылка ведет на вот эту страничку, возможно на ней поменяется дизайн со временем, но это сути не меняет Здесь будет два шага Шаг номер один, это регистрация на платформе GitKourse. Если вы регистрируетесь нажав на вот эту кнопочку, либо нажав вот сюда на ссылочку Вы получаете приветственные 14 дней, которых вам будет достаточно, чтобы вы могли настроить вашу платформу и уже протестировать ее в бою это первый момент. Второе. Для того, чтобы вы могли получить все материалы, которые я буду записывать, потому что часть материалов я публикую на, ну, в обучении в открытом доступе, там на YouTube, на Яндекс .Эфир и на других платформах, где есть загрузка видео. А часть я их там не публикую, потому что они короткие. То есть я не публикую короткие ответы студентов, которые задают вопросы в чатах. Соответственно, первое, нажимаем на «Получить уроки». Вы подписываетесь на telegram бота. В Telegram-боте есть все уроки, которые вам могут понадобиться. С точки зрения обучения платформе GetCourse И следующим этапом нажимаете на подключиться к чату Это наш закрытый чат, в котором люди, которые хотят освоить платформу GitKourse, Делятся своим опытом, задают вопросы Поэтому у вас наверняка будут возникать вопросы, связанные с настройкой И, возможно, у вас будут вопросы ко мне по поводу каких-то моментов Вы поэтому сможете все эти вопросы задавать в чате Все достаточно просто Собственно, еще раз Проходите регистрацию, подключаетесь к боту, подключаетесь к чату и погнали собственно Переходим тогда к самим продуктам в рамках кит-курса есть такое понятие как продукт продукт собственно это ну что было проще будем называть это тренингом то есть это то к чему вы продаете доступ допустим берем пример вот этого тренинга называется инфосистема кстати если вам Uh, у вас есть в голове тупешь, вы не понимаете, как строится инфобизнес, то есть на каких постулатах он строится, на вебинарах, автовебинарах, на марафонах и прочих Если вам будет интересно, напишите, я вам дам ссылку на этот курс, посмотрите Здесь все это, все это прорабатывается, вы за один вечер сможете полностью свой инфобизнес прописать и выбрать рабочую модель, по которой я конкретно работаю то есть, в чем идея? В рамках гид-курса у нас есть такое понятие, как продукт. И продукт открывает доступ к вашему тренингу. Ну, либо марафону, либо вебинару, либо чему-то еще. И, соответственно, продукт — это основная сущность, сущность либо единица, которой мы продаем доступ. В рамках гид-курса достаточно такая технарская то есть GitKur сама по себе это такая технарская платформа и какие-то моменты могут возникать у вас в ступор да то есть вводить вас в ступор если так будет происходить пишите вопросы в чат я постараюсь вам помочь но а, у нас есть так называемые продукты и предложения это то что вы видите сверху вот в этом меню продукты это то что мы продаем в качестве доступа то есть доступ к допустим продукту инфосистема а тарифы это то, каким, в каком формате мы это продаем То есть разные уровни доступа, ограничения по количеству времени Вот это называется предложение Поэтому просто запомните, у нас есть продукт Это то, к чему мы продаем доступ И предложение это то, в каком формате мы это продаем Вот эти две сущности, два вот этих элемента вам надо запомнить, потому что с ними у вас будут возникать сложности По крайней мере, у меня возникали сложности Я не понимал, зачем вот это сделано То есть есть же просто продукт, давай продавать продукт На самом деле не совсем это так Собственно, остальные формы мы рассматривать не будем, то есть элементы, это так называемые пресеты, потоки, модификаторы и формы продажи, потому что они вам сейчас не нужны. То есть, если вы только на старте, вам нужно быстро делать и быстро зарабатывать деньги, а не уходить в эти тонкости. Переходим к созданию нашего продукта. Нажимаем на кнопочку «Добавить продукт». Здесь у нас по умолчанию стоит вкладка «Создать первое предложение». Собственно говоря, это то, что мы будем продавать именно в, в доступе. Мы галочку убираем. Просто я сейчас вам покажу, как это делаю я. Название лучше всегда давать максимально смысленно. Это то, что будет написано у клиента в e-mail, когда он сформирует заказ. Это важный момент, потому что об этом не говорят. да. То есть раньше говорилось, презентовалось, что название продукта – это внутренняя информация, которую видите именно вы. А часть это правда, а отчасти это неправда, потому что в момент сформирования заказа у клиента будет написано название продукта и предложение То есть если я сейчас напишу, что э, там для бюджетников продукт для бюджетников И допустим предложение у меня будет там тариф э, дешевый за 1000 рублей То клиент сформировав e-mail увидит, что у него оформлен заказ на продукт для бюджетников И соответственно название предложения, которое я добавлю Поэтому таким образом ни в коем случае не делайте, это видят ваши клиенты есть еще определенные трюки, связанные с, а, с налоговой и с чеками По поводу того, как правильно оформлять название продукта. Я про это сейчас говорить не буду. Если что, в чате спросите, я подскажу. Пишем, допустим, там мой продукт. Ну или да, давайте, вот я сейчас покажу, например, инфосистему, чтобы было мне проще, я ничего не выдумывал. То есть у меня есть онлайн-курс, я его так и назову. Там, ну точнее, не онлайн-курс, а, а курс инфосистема. Все, нажимаем создать. То есть вот мы только что сделали а, единицу или сущность, которую мы называем курсом, да, курс а, инфосистема. И вот здесь есть такое понятие, как предложение. Собственно, когда человек покупает а, продукт, мы можем создать тренинг, и этот тренинг будет называться курс инфосистема. И для того, чтобы мы открыли доступ к этому тренингу, нам и нужен вот этот продукт. То есть это связующее звено между продажей и клиентом, да, и вашим тренингом. Какие здесь есть опции? У нас есть с правой стороны такой вот чекбокс. Здесь написано «Продукт без доступа», «Доступ к тренингу», «Вхождение в группу», «Промокод», «Зачисление средств на депозит» и «Пополнение бонусного счета». Если не вдаваться в сложные схемы, связанные с автоматизацией процессов то какая может быть история? Зачем нужен, допустим, продукт без доступа? Продукт без доступа у вас может через автопроцессы открывать доступ к тренингу либо какие-то какие специальные условия. То есть, к примеру, человек заполняет анкету с определенным количеством шагов, вы его просите оставить, допустим, отзыв, и, то есть вы что-то просите, чтобы клиент за вас сделал. Но ну, Это просто как одна из идей. Он это делает, публикует отзыв, отправляет вам его на проверку, а вы его проверяете, и, соответственно, создаете ему заказ продукт без доступа. И когда он его оплачивает, благодаря вот этой покупке, то, что у него есть курс без доступа, ему может открыться доступ к какому-то тренингу либо каким-то бонусам. Понимаю, что это сейчас может звучать сложно, но суть заключается в том, что. Разные задачи в гид-курсе можно выполнить разными способами Мы можем давать доступ к тренингу а, без продукта, допустим, но давать его через автопроцесс Можем наоборот, давать сразу доступ к тренингу а, после покупки и забирать доступ через автопроцесс Либо мы можем а, ограничивать предложение к нашему тренингу через предложение Не знаю, я сейчас вам прям сам про это рассказываю, понимаю, что это сложновато Давайте говорить проще. Если вот у вас будет какая-то странная задача, которую вам нужно реализовать в вашем инфо инфопроекте, пишите в чат, либо пишите в бота. То есть я все читаю, я постараюсь вам подсказать, чтобы вас не запутать. Что лично я использую? Я использую всего две опции. Первая это доступ к тренингу, то есть человек купил, все, ему открылся доступ к тренингу, все, никаких сложностей, все понятно. А может быть вторая опция это вхождение в группу. Что это значит? Я могу создать несколько продуктов, которые у меня будут меняться в зависимости от даты. Например, у меня идет распродажа, либо у меня идет продажа продукта, и у меня есть дедлайн по дням, допустим, там с понедельника по среду. Если человек покупает, он получает 3 бонуса. Если он покупает со среды по пятницу, он получает 2 бонуса. Если он покупает уже, получается получает субботу-воскресенье. То есть вот когда дедлайн проходит по времени, он идет без бонусов. Я могу создать три разных продукта при оплате которых человек будет попадать в разные группы. Это можно реализовать с помощью продуктов, это можно реализовать с помощью а, процессов. И суть заключается в том, что в самом тренинге я укажу, что если пользователь находится вот в этой группе, то есть он оплатил, допустим, там с 1 по 3 число, а ему открывает доступ ко всем бонусам. Если он оплатил в другие даты, ему открывает доступ к другим бонусам. И вот таким образом можно простраивать достаточно сложные структуры. Но... А для того, чтобы вам было проще, я просто хочу дать вам понимание, что GitKurs это очень крутая платформа И она может реализовать практически все задачи, которые перед вами стоят Вот вообще все И полностью это автоматизировать Вы можете работать абсолютно без сотрудников При этом у вас система будет и звонить клиентам, и смс-ки отправлять И пинговать их, спрашивать, когда оплата и прочее То есть это все здесь можно сделать Давайте остановимся на самом простом варианте Назовем это доступ к тренингу, то есть купил человек тренинг, все, дали ему доступ к этому тренингу В таком формате самый простой вариант, это как раз таки создать тренинг, это мы будем делать с вами через урок вроде бы И вы просто выбираете заранее созданный тренинг, у меня такой тренинг уже есть, называется инфосистема Так, просто система можно написать, так, вот тренинг называется инфосистема я нажимаю теперь на «Сохранить» и все. Если человек оплачивает вот этот продукт, у него открывается доступ к тренингу, который называется «Инфосистема». Давайте мы сейчас его откроем. список тренинга, спускаем сам низ. У меня есть вот «Инфосистема». Все. Человек оплачивает доступ к тренингу и он получает доступ к инфосистему. И у меня есть два тарифа участия. Тариф «Старт» для людей, которые платят, получается, 2500 рублей. И тариф бизнес для тех, кто платит 5000 рублей У них разные опции То есть первый получает доступ на 14 дней И у него урезанная программа и нет бонусов А второй человек оплачивает 5000 рублей У него программа на 90 дней доступ У него вся программа плюс расширенные бонусы Вот как это сделать? И вот это мы делаем с помощью предложения То есть мы нажимаем на слово предложение И мы нажимаем на добавить предложение То есть мы создаем именно то что купит человек? И это будет своего рода опция, которая открывает доступы к определенным тренингам либо под тренингам. Называем, допустим, что в моем случае это вот тариф старт. Для упрощения буду писать простые названия тариф старт. И у нас есть следующие опция. Во-первых, это стоимость. Давайте я прям буду вам показывать на примере моего продукта две с половиной тысячи рублей. Скидок никаких нету, если бы была какая-то скидка, мы нажимаем просто на «Добавить скидку» и указываем, какая должна быть скидка Видите, вот конечная стоимость будет 1500 рублей То есть, когда человек нажмет на кнопочку «Купить курс», у него стоимость будет не половиной, а ту, которую вы указали с помощью скидки Следовательно, если у вас более сложная задача, вам нужно, чтобы в разное время у вас была разная стоимость Возможно, она у вас привязана к времени, то есть, допустим, вот на следующей неделе Либо это, это какая-то индивидуальная цена Ну, как это бывает в инфобизнесе, что человек подписался, для него действует акции 7 дней ровно именно для этого человека То есть все это тоже можно реализовать То есть указали необходимую длинную стоимость Что мы видим с левой стороны? А с левой стороны мы видим, смотрите, открывает доступ к тренингу инфосистема и опции без ограничений, ограничен временем, подписка, заморозка. Что это? Без ограничений говорит о том, что человек после оплаты не имеет никаких ограничений на доступ по количеству времени дней к данному тренингу. То есть купил и все, и пусть он с ним спокойно пользуется. Если у вас нет никаких ограничений на вашу обучающую программу, вы ничего не ставите. Следующая опция называется «Ограничен во времени». То есть это как раз таки мой вариант, что человек купил тренинг, и он к нему имеет доступ 14 дней. Следуйте нам. Здесь это так и написано, доступ открывается сразу после оплаты. Обратите внимание, это важный чекбокс. Если вы его здесь не установите, то у человека будет стоять бессрочный доступ, потому что неизвестно, когда начинается время старта доступа к его тренингу. И теперь второй момент. Когда мы закрываем доступ к тренингу? В моем случае это 14 дней. То есть человек, вот он, поработал 14 дней с момента оплаты, 14 дней пошло, наступает 15 день, у него исчезает доступ к тренингу. Здесь пока все понятно, да? Нажимаем на создать. Есть еще одна опция это подписка. Что такое подписка? Подписка – это опция, если у вас абонентская оплата к вашим обучающим продуктам. То есть, что каждый месяц или через какое-то определенное количество времени – 10 дней, 20, 30, 90 – у человека с карточки списываются деньги за доступ к вашему продукту. Как это настраивать? Я сейчас рассказывать не буду, потому что это настраивается не только здесь. Стоят определенные ограничения на платежные способы. То есть, это можно осуществить определенными платежными способами. Да, это, не, это опция по умолчанию. Работает при определенных условиях Про условия говорить не будем, да, а то урок сильно затянется Имейте в виду, что такая возможность есть И заморозка Что такое заморозка? Заморозка это если пользователь у вас проходит обучение И понимает, что он уезжает на отпуск, к примеру, куда-нибудь Либо он не может сейчас учиться И вы можете заморозить доступ к тренингу на определенный срок Соответственно, это вот как в фитнес-зале, то есть вы купили себе абонемент, понимаете, что вы уезжаете там на Новый год куда-нибудь отдыхать, и вы не хотите, чтобы в это время шел счет ваших дней. И вы просите заморозку. Собственно, вы можете как дополнительный тренинг, как дополнительную опцию к вашему продукту добавлять вот такое, заморозки. И, соответственно, эти заморозки пользователь будет видеть у себя в личном кабинете И он сможет замораживать доступ к тренингу Это может быть бесплатная, допустим, разовая опция То есть пользователь один раз может за, ну, заморозить доступ Либо это может делать постоянно, просто ставите стоимость, допустим, там заморозка на неделю Там тысяча рублей, заморозка на месяц тысяча рублей Исходите вот из соображений вашего бизнеса Здесь все понятно, да, по идее у меня всегда используется ограниченного времени. То есть я не использую подписки, да, то есть у меня нет рекуррентных так называемых платежей. Я использую ограниченного времени. Нажимаем, соответственно, на сохранить. Что здесь есть еще? Опция комиссии предусмотрена, если у вас есть партнерская программа. GitKurs позволяет реализовать очень крутую партнерскую программу. Если у вас будет запрос, вопрос по поводу того, как это сделать, пишите, попробую вам помочь. Но сейчас мы это разбирать не будем. Что есть еще? Модификаторы Модификаторы позволяют допродавать дополнения или изменения в предложении Они появляются на форме оплаты Примером модификатора Докупить две недели доступа за 30% к цене То есть это так называемые апсейлы Человек покупает тренинг 1 И вы ему говорите, что А хотите вы еще купить вот это да, за 10% от стоимости товара? То есть если у вас есть какие-то идеи, как вы можете это внедрить Это реализуется с помощью модификаторов Ограничения Ограничения ⁇ это возможность настроить, как бы так правильно сказать, то есть ограничения содержат в себе большое количество разных опций. То есть, к примеру, что данный товар можно купить только с числа x до числа y. Дальше. Люди могут купить только те, которые находятся в определенном сегменте. Срок отмены заказа. Еще раз, звучит немножко сложно. В чем идея? Мы можем реализовать продажу продукта, именно возможность его купить с определенных дат. Допустим, что человек может купить тренинг с 1 по 7 число. Соответственно, когда наступает 8 число, человек не сможет сформировать заказ на это обучение вообще никак. То есть у него просто не будет работать кнопка оплаты. Ему будет написана ошибка, либо Данные, данные опции уже вам недоступна Такое ограничение мы можем реализовать с помощью продукта Но также мы можем реализовать это ограничение на самой странице То есть мы вшиваем вверху код То есть у нас, видите, написано Time Out То есть это говорит о том, что у нас а, изначально был определенный а, отчет по времени И когда он у нас закончился, блок с тарифами больше не выводится То есть вот это, когда продавался, получается, тренинг со скидкой Он стоил вот столько денег Теперь он продается без скидки, потому что дата закончилась, он стоит вот столько денег. То есть функцию ограничения по времени мы можем реализовать как в самом продукте, так и на странице. Я использую именно на странице, потому что мне просто так удобнее. Следующее. Кто может видеть данный продукт? Кто может оформить на него заказ? И это достаточно интересная опция, потому что в формате обучения у вас будут возникать э, разные люди, разные студенты, которым, возможно, вы не захотите второй раз что-либо вообще продавать. И тем самым вы можете ограничить им возможность покупки данного продукта Именно с точки зрения, с точки зрения типа доступа То есть если пользователя вы, вы не, не хотите, чтобы он мог это купить Вы можете ограничить доступ к этому продукту пользователю именно по типу доступа Но я это реализую с помощью самой страницы У нас есть возможность настроить ограничения по сегментам на самой странице То есть если я продаю какой-то продукт своим студентам, которые его уже купили за полную стоимость Я всегда ставлю в исключение стоимости продуктов студентов, которые купили его за другую стоимость То есть условно, если у меня есть люди, которые купили продукт за вот эту стоимость Они никогда не увидят на этой странице вот эти цены по понятным причинам, потому что настроен сегмент, который их исключает Опять же, если у вас возникает вопрос, как это сделать, welcome в чат, welcome на, в бота, да, пишите вопросы, разберемся И а, крайний срок оплаты Опции, которые я использую постоянно, это ограничение, когда а, заказ сам по себе будет закрыт системой я обычно ставлю 7200, это минут, это получается ровно трое суток Которые даются человеку на оплату, после чего заказ автоматически переходит в статус отмена То есть, что отмена заказа и время на оплату вышло Это именно моя настройка, именно я так использую, потому что у меня настроены автопроцессы Которые проверяют оплату в течение трех суток И в зависимости от есть оплата, нет оплаты А пользователю приходит уведомление о необходимости оплаты Это опция, которую я использую в своем бизнесе У вас, возможно, будут другие задачи Дальше, настройки Что такое настройки? В настройках вы можете ограничить возможность использования промокодов То есть, если пользователю вы выдаете какие-то промокоды То конкретно к данному продукту вы можете запретить использовать какие-либо промокоды Дальше, если вы не хотите, чтобы пользователю отправлялось письмо после того, как он оформил заказ Иногда это полезно, если вы продаете продукты с нулевой стоимостью, либо продукты без доступа, чтобы лишний раз пользователю ничего не приходило Вы можете отключить возможность отправки письма о том, что сформирован заказ на такое-то обучение Потому что если у вас продукт с нулевой стоимостью, то есть вы ставите просто 0 рублей, то в момент оформления заказа продукт моментально становится оплаченным а Если это ваша история, то вам логичнее поставить, не отправлять автоматически письмо Потому что пользователю придет два письма Первое, что сформирован заказ, а второе, что он сразу же оплачен а, Является покрывающим предложением, это нам не интересно. И URL а, после оплаты Собственно, что это за ссылка? Это та ссылка, на которую человек будет отправлен после того, как он оплатил продукт В моем случае это вот такие типовые странички что Спасибо за оплату, заходите на обучение Вот ссылки и все, то есть просто страничка спасибо после оплаты Нажимаем на сохранить У нас полностью создано предложение на наш тренинг Который мы с вами только что сделали То есть мы возвращаемся на продукты У нас курс инфосистема, который открывает доступ к тренингу инфосистема По условию тарифа старт Таким образом, если нам необходимо сделать тариф с другой стоимостью К примеру, у нас изначально идет... Акционное предложение, которое стоит там 1450 И у нас есть второе предложение, которое стоит полную стоимость То это предложение мы просто создаем как второе То есть мы нажимаем на предложение и повторяем все, что мы сделали только что Что еще важно? Вот и, э, еще один момент э, Здесь важная опция заключается в том, что для тарифа старт и для тарифа бизнес Вы должны создать разные продукты То есть вот этот курс инфосистемы, это у вас условно тариф старт Потому что вы настраиваете доступ для тарифов. Соответственно, у вас есть тариф старт. А, сейчас покажу еще раз. У вас есть тариф старт с низкой ценой. Вот, и у вас есть тариф старт с ценой повышенной. Но условия доступа к тренингу у вас одни и те же. Поэтому логично, что предложения к, к этому тренингу у вас будут в двух ценовых сегментах, то есть, соответственно, там полторы и две с половиной, и они настраиваются именно в этом продукте. Теперь для того, чтобы вам сделать второй продукт, то есть тариф бизнес, вам нужно создать еще один продукт, именно продукт, который будет называться «Курс инфосистемы. Теперь тариф бизнес». «Бизнес создать». Нажимаем на «Создать». И вот сюда мы переносим только, только что то, что мы сделали. То есть это у нас теперь будет предложение первое. Это у нас будет тариф бизнес, который у нас стоит 2450 рублей и тариф номер 2 то есть предложение номер 2 это тариф который будет стоить 5000 рублей и в данном случае соответственно это уже будет доступ на 60 дней и доступ к бонусам но все вот эти вот 60 дней мы настраиваем в продукте то есть опять же это настраивается вот здесь то есть мы ставим теперь 60 и стоимость у нас будет теперь 2450 и в данном случае, соответственно, точнее говоря, давайте по-другому покажу То есть 5000 рублей, и мы добавляем скидку 5,350, да? Или сколько? 300 5,2,450 2,550 2,450 Следовательно, создаем тариф старт дешевый, тариф старт дорогой Создаем тариф бизнес дешевый, тариф бизнес дорогой и остается последний момент, который мы должны с вами рассмотреть Это так называемое продление Что такое продление? Продление это опция, которая позволяет пользователю, который купил у вас продукт Продлить доступ к вашему тренингу И это достаточно хорошая опция, которая позволяет людям, которые сразу не проходят обучение Докупать ваше обучение да, Чтобы они, у них заканчивается доступ, допустим, через 14 дней либо через там, 7 дней им приходит уведомление о том, что вам необходимо продлить доступ к тренингу Чтобы вы не потеряли доступ Это то, что у меня реализовано Опять же, если вы не понимаете, как это сделать Пишите в чат, пишите в бота Может быть, урок запишу, может быть, так подскажу То есть, как это делается Мы создаем еще одно предложение к нашему продукту То есть, у нас вот есть продукт инфосистема äh, Инфосистема И теперь нам нужно сделать предложение Нажимаем на добавить Которое мы так и будем называть Продление доступа. Ставим, соответственно, стоимость, за которой вы будете продлевать доступ. Ставим ограниченного времени. И ставим срок, на который вы открываете доступ. Смотрите, продление доступа ограниченного времени 30 дней. В целом все нажимаем на создать. Создан у нас продукт. Опять же, его надо будет отдельно настроить, поставить все ссылки, которые человек получает после оплаты Указать ограничения, если они у вас существуют Добавить модификаторы, если они у вас существуют Возвращаемся обратно в продукты. продукты Нажимаем на тариф бизнес, продление доступа Нажимаем на кнопочку продления И у нас появляется предложение, где написано Этим предложением нельзя продлить покупку, менеджер может продлить покупку, либо пользователь может продлить покупку. Нам нужно, чтобы пользователь не имел возможность продлевать покупку. И предложение для продления по умолчанию ставим, соответственно, продление. Соответственно, вы также можете указывать, настраивать разные опции этого продления доступа. То есть у вас может быть продление без обратной связи, продление с обратной связью, с разным ценовым сегментом. Теперь нажимаем на сохранить. И теперь, когда пользователь зайдет, ваш студент, соответственно, зайдет в свои покупки, он увидит, что у него есть доступ к тренингу, допустим, там специалист по рекламе, либо специалист инфосистема, и у него появится дополнительная опция, которая будет называться «Продлить доступ», и он сможет продлить доступ к, этому, к этой платформе. И после того, как мы создаем всю инфраструктуру с точки зрения продуктов, с точки зрения доступов, Мы подключаем наши платежные данные к нашим э, формам да? То есть у нас вот есть продукты, то есть всплывающие окна при оплате заказа Мы нажимаем на настройки, выбираем создать заявку, создать заказ И соответственно здесь мы просто вбиваем название того, что мы только что с вами сделали а У нас Давайте вернемся сейчас продукты Основное, давайте я вот сейчас просто возьму вот это продление доступа Пишу в поиске продление доступа И у нас здесь где-то в конце должно появиться Вот продление доступа курса инфосистемы бизнес с момента, а, с момента оплаты на 30 дней Вот он продление доступа Нажимаем на выбрать Нажимаем соответственно на сохранить И теперь когда пользователь нажмет на оформление заказа Он создаст заказ на продление доступа После оплаты у него в тренинге откроется доступ на плюс 30 дней к этому тренингу в целом, это все, что вам необходимо знать с точки зрения создания продуктов, для того, чтобы запуститься, вот, допустим, сегодня, либо в ближайшую неделю. На следующем этапе вам, нам надо будет с вами создать тренинг и настроить опции входа в тренинг, чтобы пользователь, который купил продукт, получал доступ в тренингах. То есть мы создадим с вами тренинг, я покажу, как они настраиваются, какие у них есть опции, как выдавать сертификаты. Соответственно, если они у вас предусмотрены с точки зрения введения вашего бизнеса, и после того, то есть после этого урока, мы с вами еще настроим серию писем, чтобы пользователь получал все письма о том, что он молодец, что наплатил, либо наоборот, что почему вы не оплачиваете, либо какие-то другие серии, которые вы можете внедрить в ваш бизнес. Еще раз, что делать прямо сейчас после просмотра этого ролика? Если вы еще не зарегистрированы, вы знаете, шаг номер один, вы регистрируетесь по вот этой ссылке. Шаг номер два, вы подключаетесь к боту. Шаг номер три, вы подключаетесь к чату. И после чего вы открываете бота, бот вас приветствует У него есть меню, вам бот все сам расскажет, как у него там все устроено и вы нажимаете спокойно на меню, и вы создаете страничку, создаете продукт, создаете тренинг если появляются вопросы, задавайте их в чате Все Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк этому видео, напишите ваш комментарий, понравилось, не понравилось, что было понятно, что было непонятно. Это поможет мне просто понять, насколько качественный контент я создаю. Все, на связи был Евгений Карташов, увидимся в следующем видео, пока-пока.